разбиваясь о камни волной, я теряюсь под небом там, где мы встретились только с тобой жарким солнечным летом ты так красиво была и в глазах я читал твои чувства и высыхая почти на устах нежно таяла утро ты нежная хрупкая самая милая самая добрая Самая, сердцем желанная, сердцем желанная, Моя ненаглядная, Но просто коварная. Подарила мне свет луны Все блестело, мерцало И в этих бликах волшебных Ты, ты сама утопала Я не спасался от глаз твоих Я тонул в них с надеждой, что Утонул в них еще хоть раз В океане безбрежна Ты нежная, хрупкая Самая милая, самая добрая Моя самая, самая, сердцем желанная, сердцем желанная Моя ненаглядная Но просто коварная Самая хрупкая, самая милая, самая добрая Ты самая-самая, сердцем желанная, моя ненаглядная